Я Лора Ингрэм, и это ракурс Ингрэма из Вашингтона сегодня вечером. Мы начинаем с потрясающих последних новостей, в которых подробно описывается, как Твиттер подвергал цензуре потрясающую историю с ноутбуком Хантера Байдена в преддверии президентских выборов 2020 года. Но, во-первых, важно помнить, как все это началось. В апреле 2019 года Хантер Байден сдал три поврежденных водой ноутбука в компьютерный магазин штата Делавер для ремонта. Таким образом, по прошествии 90 дней Хантер все еще не вернулся, чтобы забрать их. Именно тогда владелец этого магазина Джон Пол МакАйзек начал искать ключевые термины, такие как барисму, услышав их во время первого процесса по импичменту Трампа. Обнаружив многочисленные совпадения, Айзек связался с посредником, который, в свою очередь, связался с ФБР. В ноябре 2019 года ФБР пришло к нему домой, где он хранил ноутбуки, и, как сообщается, они сделали криминалистические копии, но оставили устройство позади. Вернулись за ними только через несколько месяцев. Сейчас, в 2020 году, Айзек перестал получать известия от ФБР, поэтому он обратился к членам Конгресса, которые также проигнорировали полученные результаты. Они оставались в тайне до тех пор, пока он не связался с адвокатом Руди Джулиани. В октябре 2020 года подробности о жестком диске были опубликованы газетой «Нью-Йорк-Пост». Теперь, благодаря цепочке хранения ноутбука, глубинное государство нашло способ раскрутить его. Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки. Они заявили о спорном наборе электронных писем от сына Джо Байдена Хантера. У них есть все классические признаки российской дезинформационной операции. Правые СМИ были сосредоточены на Хантере-Байдене — этом ноутбуке, о котором предупреждали представители разведки. Электронные письма от сына Джо, Байдена. У них есть все классические признаки российской дезинформационной операции. Правые СМИ были сосредоточены на Хантере Байдене, этом ноутбуке, о котором предупреждали представители разведки, скорее всего, российская дезинформация. Говорить о том, что нет никаких доказательств того, что этот жесткий диск является частью потенциально российской дезинформационной кампании, для меня не имеет никакого смысла. Теперь, несмотря на нулевые доказательства этого, компании социальных сетей, в том числе Twitter, предприняли шаги, чтобы задушить эту историю. Они даже заблокировали Twitter-аккаунт New York Post. Помните это? Сообщение ушло. Эта история не должна была увидеть дневной свет, и элементы, которые это сделали, должны быть помечены как российская дезинформация. Сегодня вечером мы, наконец, узнали подробности о том, как разворачивались усилия по координации. И это произошло очень интересным образом. Илон Маск передал бывшему писателю Роулинг Стоун Мэтту Тайби, в настоящее время работающему в Собстак, бразды правления, людей через все это. Тайби написала, что Твиттер в своей концепции был блестящим инструментом для обеспечения мгновенной массовой коммуникации, дающим людям возможность мгновенно создавать идеи и информацию и обмениваться ими без барьеров. В ранней концепции Твиттер более чем соответствовал своей миссии. Однако с течением времени компания была вынуждена постепенно добавлять эти барьеры. Некоторые из первых инструментов контроля речи были разработаны для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками. Так как же это в конечном счете проявилось? Как пишет Маск, это настоящая бомба. К 2020 году запросы от связанных актеров на удаление твитов стали обычным делом. Один руководитель писал другому, больше для рассмотрения команды Байдена. Ответ приходил обработанным. Вау! Сейчас ко мне присоединяется Молли Хемингуэй, автор статьи Fox News и главный редактор федералиста Майка Дэвиса из проекта «Подотчетность в интернете». Он также был секретарем судьи Верховного суда Нила Горсача и Чарли Кирка, основателя Turning Point USA. Молли, мы ждали этой информации. Очевидно, что с течением времени мы будем узнавать все больше и больше. Но что вы думаете об эволюции от Твиттера в первые дни его существования к Твиттеру в предвыборном цикле 2020 года? Особенно осенью, когда была раскрыта история с ноутбуком. Эта компания, занимающаяся социальными сетями, так сильно изменила то, как мы можем общаться. Она начиналась как платформа для свободы слова, свободы мыслей и свободных дебатов. На выборах 2016 года произошло то, что бывший президент Дональд Трамп. В то время кандидат смог обойти пропаганду и враждебность корпоративных СМИ, используя социальные сети для прямого обращения к американскому народу. И это сработало, и он победил на выборах. Когда это произошло, компании социальных сетей заявили, что никогда когда не позволят этому повториться. Они начали широкомасштабные кампании деплатформирования, цензуры, алгоритмических игр и вмешательства во все наши выборы от имени своих любимых кандидатов-демократов. Это действительно произошло. Я думаю, что идеальным примером является эта история, в которой мы узнаем так много о том, что Твиттер сделал для подавления свободы слова и дебатов о семейном бизнесе Байденов и его возможной коррупции, которая была в этой истории с ноутбуком Байдена. И узнав подробности, которые нам нужны, они узнают, кто был замешан. Насколько демократы были вовлечены в подавление этой новости, которую американцы имели полное право знать до дня выборов, которую скрывали от них эти плохие актеры. Майк, я хочу обратиться к вам, потому что, когда вы читаете то, что Мэтт Тайби выпускает со своим подзаголовком номер девять, пункт номер девять заключается в том, что знаменитости и неизвестные могут быть удалены или пересмотрены по указанию политической партии. Хорошо, тогда далее говорится, что обе стороны имели доступ к этим инструментам. Например, в 2020 году запросы как от Белого дома Трампа, так и от предвыборной кампании Байдена были получены и удовлетворены. Но система не была сбалансирована, потому что сам Твиттер, продолжает Тайби, был одного политического толка. В подавляющем большинстве случаев одной политической ориентации. Другими словами, было больше каналов, чтобы жаловаться на то, что делают консерваторы или сторонники Трампа, чем наоборот. Ваша реакция сегодня вечером, Майк. Эти большие технологические платформы обладают слишком большой мощью. Они слишком большие, они слишком мощные. И когда у вас есть эти политические деятели, в том числе правительственные деятели, которые могут обратиться к этим крупным технологическим платформам и сказать, что что-то является дезинформацией или дезинформацией. А затем подвергнуть информацию цензуре и дезинформировать людей, у нас возникают серьезные проблемы. У нас есть проблема с первой поправкой в связи с этим. Но у нас просто есть общая проблема, когда эти крупные технологические платформы могут провести выборы. Если бы американский народ знал, что было на этом ноутбуке, ноутбуке из Нью-Йорк-Пост, подвергшемся цензуре, президента Байдена сегодня не было бы в Белом доме. Чарли, в этом-то и загвоздка, не так ли? Потому что мы точно знаем, что многие американцы сообщили, что они пересмотрели бы свой голос, если бы знали о масштабах коррупции в семье Байденов в результате саги о Хантере Байдене. И теперь мы узнаем, что из-за этого уклона и политической ориентации это так. Из того, что Тайби написал в Твиттере сегодня вечером, мы видим, что оценка нынешних и бывших руководителей высшего звена шла только в одну сторону. Итак, опять же, это показывает, как именно проявлялась предвзятость в режиме реального времени во время движения в одну сторону. Итак, опять же, это показывает, как именно проявлялась предвзятость в режиме реального времени в течение октября 2020 года. Прямое вмешательство в предвыборную кампанию. И Лора, что беспокоит, я думаю, очень многих американцев. Так это то, что они думали, что получат всю историю осенью 2020 года. Когда Элон Маск купил Твиттер, я не думаю, что он до конца осознавал, что на самом деле покупает суперпак демократов. Это придает совершенно иную формулировку, сюжету, идею убить историю. Теперь у вас есть эта способность, или у вас была такая способность, как в компании Байдена, просто сделайте так, чтобы история исчезла. Вам не нравится история с ноутбуком Хантера Байдена? Вам не нравится история, которая, как вы знаете, может представлять угрозу для вашей политической компании? Просто напишите своим друзьям в Твиттер, и она может исчезнуть со всего ландшафта. Но мы узнаем, что это тоже было межведомственное мероприятие. У вас были бывшие сотрудники разведки, 50 из них подписали письмо. У вас есть федеральные правоохранительные органы, у вас есть твиттер как далеко они зашли и насколько эта шатка на стольких разных уровнях это навсегда поставит под сомнение и испортит выборы 2020 года чем больше мы узнаем об этом и я рад что уилона маска хватает смелости рассекретить или сделать эквивалент рассекречивания и сообщить об этом прозрачность это ответ здесь Молли, я думаю, что еще одна ключевая вещь здесь заключается в том, что то, о чем они говорят в публикации этих документов, это не так. Вы просто не можете верить им на слово, тайби или маску. Такова точка зрения Current. В нем говорится, что многочисленные нынешние и бывшие высокопоставленные руководители Твиттер подтверждают это. Так что это красиво. Это довольно шокирует само по себе, не так ли? Это правда. И этому также есть документальное подтверждение. И мне нравится, что мы получаем эту информацию об истории Хантера Байдена, которая была ужасным подавлением. Но также важно, чтобы люди понимали, что такого рода подавление новостей и информации, которые вредят демократам, продолжалось в течение многих лет до выборов 2020 года. Это лишь один примечательный пример. Когда вы думаете о том, насколько голосов влияет эта манипуляция информацией, эта дезинформация, которая выходит наружу, притворяясь, что определенно информации там нет, или что другая информация более ценна. Это имеет глубокие последствия и должно быть гораздо больше. Я так рада, что мы упомянули о том, что в этом замешано ФБР. Мы уже узнали, что Марк Цукерберг, что представители Фейсбук встречались с представителями ФБР, которым сказали, что они должны следить за такого рода информацией, чтобы подавить ее. Это то, что новому республиканскому конгрессу нужно будет потребовать ответов от правительственных чиновников, которые были в этом замешаны. А также все должны помнить, что только потому, что представители развития Ветки что-то говорят. Это не значит, что вы должны в это верить. На самом деле, я бы сказала, учитывая их послужной список, вы должны почти не верить в это. Да, Майк, я думаю, это относится к этим радужным оценкам войны в Украине ковид. Всего того, что побудило людей предпринять очень решительные действия в своей личной жизни и поддержать различные усилия по всему миру, которые продвигает администрация Байдена. Я хочу перейти к пункту 18 в этом шквале твитов, который Мэтт Тайби опубликовал сегодня вечером по просьбе Илона Маска. Твиттер предпринял экстраординарные шаги, чтобы подавить историю, удалив ссылки и разместив предупреждение о том, что она может быть, цитирую, небезопасной. Они даже заблокировали ее передачу через прямое сообщение, инструмент, до сих пор предназначенный для крайних случаев, таких как детская порнография. «Итак, Майк, они смогли помешать вам общаться с вашими доверенными друзьями, коллегами и единомышленниками по прямому сообщению о Хантере Байдене? Вот как они беспокоились по этому поводу. Вау!» Нью-Йорк Пост. Невероятно. Нью-Йорк Пост, одна из старейших газет Америки. Они смогли закрыть Нью-Йорк Пост из-за этого. Это показывает, что большие технологии обладают слишком большой властью. У них есть власть охранять ворота. Это смешно. Да, именно так. Нам нужно развалить Big Tech. У них слишком много власти, и мы снова и снова видели, что они готовы использовать свою власть, чтобы сокрушить консерваторов и других, с кем они не согласны. И, Чарли, это подводит нас к обсуждению Палаты представителей прямо сейчас, которая, конечно же, будет в руках республиканцев. Кевин Маккарти, скорее всего, будет спикером Палаты представителей. Известно, что в прошлом он был более дружелюбен к крупным технологиям, чем другие. За эти годы он получил огромную сумму денег от крупных технологических компаний. Нам нравится Кевин Маккарти. Мы много раз выступали на шоу. Именно здесь резина встречается, сами знаете, с какой дорогой. Мне все равно, кто давал вам взносы, это должно прекратиться. Прямо сейчас это прокси-датчики для левых. И это должно прекратиться, потому что это происходит, как сказала Молли, по всем направлениям во всех этих крупных технологических компаниях. Нам нужен эквивалент церкви и комитета Пайка немедленно за воротами в январе. Я хочу, чтобы Джека Дорси вызвали в суд. Я хочу, чтобы Игерволу вызвали в суд. я хочу, чтобы они ответили под присягой. Почему именно они использовали инструменты власти для того, что должно было быть публичной площадью во время выборов, в интересах кандидата. Были ли здесь нарушены какие-либо законы? Сознательно ли они это сделали? Хотя и знали, что история ложная. Почему они это сделали? Была ли другая причина? Была ли какая-то услуга за услугу, что Твиттер не будет нарушен разделом 230, если Байден войдет в Белый дом, и они просто закроют на это глаза? Это вопросы, на которые нужно немедленно ответить. И тогда в этом должна быть какая-то форма справедливости, потому что все, чему американцы будут учить своих детей о честной игре и соблюдении правил, было уничтожено, предполагаем, публичной площадью которая была в твиттере осенью 2020 года и к сожалению лора они добились своего мы знаем как проголосовали бы избиратели если бы эта история позволила иметь вирусность и пусть так и будет прямо сейчас произошла остановка передачи того что могло бы стать концом кампании байдена и к сожалению цензоры и плохие парни смогли проскрипеть. Это должно быть правосудие. Кто не думает, что это оказало значительное влияние Молли на выборы, когда в некоторых штатах дела обстояли довольно близко? И, очевидно, все опасения по поводу нарушений и так далее, идея о том, что это не оказало бы никакого влияния или оказало минимальное влияние. Мы этого не знаем. Мы этого вообще не знаем. Я должна упомянуть, что я написала книгу под названием «Сфальсифицировано о том, как СМИ, большие технологии и демократы захватили наши выборы, и это было большой частью всего этого». Вы абсолютно правы в том, что это были близкие выборы. Результат составил три штата, 40 голосов. Идея о том, что это не повлияет не только на эту историю, но и на многие другие истории. На эргаритмическую игру, которую ведет Google, где он подавляет новости и информацию от республиканцев, одновременно повышая новости и информацию от демократов. Существует так много способов, с помощью которых крупные технологические компании могут положить руку на чашу весов в пользу своих политических союзников. Это влияет, вероятно, на миллионы голосов. Это экзистенциальная угроза республиканской партии, да, но это также экзистенциальная угроза нашей стране. Мы видели, как эти крупные технологические платформы социальных Сетей смогли создать у людей идею о том, что мы не должны иметь возможности вести дебаты или что непопулярные высказывания должны быть жестоко подавлены. Вместо того, чтобы верить в уверенность нашей первой поправки в том, что мы имеем право и ответственность отстаивать свою позицию, искать истину, иметь свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, эти платформы едва ли не более могущественны, чем наше правительство. Они часто таковыми и являются, и поэтому то, что они делают, представляет угрозу для всей республики. И вы видите как сильно левые сходят с ума из-за того, что всего одна платформа социальных сетей не делает того, что они делают. И это не похоже на то, что Илон Маск помогает республиканцам. Он просто говорит, что должно быть больше открытого выражения мнений. И он даже не идеально справляется с этим. Но просто двигаясь в этом направлении, они сходят с ума, потому что знают, насколько велика их политическая власть благодаря этим высокотехнологичным платформам социальных сетей. Да, можете не сомневаться. И вот почему они так расстроились и взбесились из-за того, что Илон Маск захватил Твиттер. Или давайте, Майк Дэвис, давайте обратимся к вам с этим вопросом. Это твит 21 и под подзаголовком «Этот Айби по этому поводу» или твит по этому поводу, извините меня. Исполнительный директор по общественной политике Кэролин Штормстром в записке о том, что Кейли не заблокирована из своей учетной записи, получила ответ, что история с ноутбуком была удалена за нарушение политики компании в отношении взломанных материалов.